Добрый день, меня зовут Илюшин Александр. Сегодня я вам скажу про фарш-мешалки. Фарш используются для перемешивания фарша и котлетной массы. фарш бывают с одним сильным органом или с двумя осями. Фарш-мешалка состоит из несущей рамы, электродвигателя и рабочей камеры. Камера у фаршамешалки мешалки прямоугольная, одно – цилиндрическая. Электродвигатель вращает вал с лопастями, который перемешивает фарш. В камере фаршомешалки есть откидная крышка, которая позволяет контролировать процесс перемешивания фарша. Лучше всего в фаршемешалках обрабатывать размороженное мясо или охлажденное сырье. Для получения котлетной массы и для уменьшения себестоимости фарш добавляется лук, крахмал, а также белый хлеб. Также для вкусовых ощущений очень важно наличие жира Продукте. Аппараты всех производителей имеют общий принцип работы. Различаются только объемом рабочей камеры, лопастями, а также формой самой фаршемешалки. Фаршемешалки бывают напольные и настольные. Напольные фаршемешалки предназначены для небольших объемов, а напольные для больших объемов перемешиваемого продукта, а также они оснащаются функцией переворачивания рабочей камеры. В некоторых фаршемешалках предусмотрен реверс обратное вращение лопастей. Также фаршемешалки оснащаются вакуумным насосом, который позволяет получить однородную массу без пузырьков. При выборе фаршемешалки необходимо учитывать, сколько видов фарша вы будете изготавливать, так как процесс сантехнической обработки фаршемешалки после окончания работы достаточно продолжительным. Фаршемешалки должны хорошо разбираться и мыться в посудомоечной машине. Также в фаршемешалке не должно быть недоступных мест для сантехнической обработки. Это очень важно. Чтобы избежать травм, при открытии крышки двигатель должен останавливаться. Электрическая цепь управления фаршмешалки работает при 24 вольтах напряжения. Все органы управления и переключатели фаршмешалки должны быть защищены от влаги.